У мужчин чаще, чем у женщин, бывают вредные привычки. Они реже обращаются к врачам и не следят за своим питанием. Известный диетолог Ольга Расс, заведующая отделением клинической диетологии Арейского университета, дает 10 полезных советов. Когда речь идет о мужском здоровье, надо обратить внимание на ряд важных пунктов, более характерных для мужчин. Например, вредные привычки, недостаточное внимание к своему здоровью, нерегулярное прохождение ежегодных обследований, нездоровое питание. Многие болезни у людей обоих полов можно предотвратить при своевременном выявлении. О чем речь? О диабете, ожирении, гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых раковых заболеваниях. Но что для этого нужно делать? Прежде всего, обращаться к врачу еще до того, как болезнь приобрела развернутую форму. Мужчины нуждаются в большем количестве калорий в сутки, чем женщины. Это связано с тем, что доля мышечной массы в мужском организме выше, проценты жира, напротив, ниже, при условии, что человек не страдает ожирением. Эти различия во многом связаны с гормональным фоном. Тестостерон увеличивает мышечную массу, и для ее поддержания человек нуждается в большем количестве белков и калорий. Когда речь идет о диете с целью похудения, мужчинам больше подходит высокобелковая диета, нежели рацион, основанный на углеводах. Но это относится не ко всем. Несколько советов по улучшению здоровья. Первое. Сохранять нормальный вес. Лишний вес и ожирение повышают риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых опухолей и психических болезней. Тяжелое ожирение снижает мужскую фертильность способность к облаготворению. 2. Включать в рацион продукты богатые клетчатки овощи, цельные злаки, бобовые, цельный зерновой хлеб. 3. Не голодать, не откладывать прием пищи, разделять дневное потребление на несколько небольших порций, есть до наступления голода. Большие интервалы между приемами пищи способствуют распаду мышечной ткани. Четвертое: Уменьшить потребление животных жиров жирного мяса, молочных продуктов, избегать мясных продуктов промышленной переработки, колбас, сосисок и тому подобное. Пятое. Ввести в рацион полезные жиры, оливковое масло. Шестое. Сократить потребление соли. Седьмое. Избегать сладкого, тортов, пирожных, вафель, хрустящих снеков, напитков содержащих сахар. Восьмое заниматься физкультурой не менее 150 минут в неделю. Девятое. Ежегодно проходить обследование у врача. Если обнаружить болезни на ранней стадии, то нередко можно их полностью вылечить, не ждать появления развернутой клинической картины, когда уже поздно принимать меры, а регулярно проходить скрининговые обследования на рак толстого кишечника и предстательной железы простаты. Делать полные клинические биохимические анализы крови, включая определение уровня тестостерона. Десятое. Проверить уровень витамина D в крови. Если он ниже нормы, начать принимать, содержащую его пищевую добавку. Правильное питание для мужчин. Для мужчин оптимальна диета охотника-собирателя. Все, что наш предок мог найти или поймать в лесу, Приготовить и съесть считается здоровой пищей для мужчин. Рассказывает профессор Кафедры клинической андрологии Российского университета дружбы народов, эксперт по мужскому здоровью Светлана Юрьевна Калинченко. Яйца Ешьте яйца с желтком, чтобы снизить уровень холестерина и спасти себя от атеросклероза. Инвит позволит вам быстрее восстановиться после тяжелых тренировок. Бананы Содержат магний, калий, который предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Жирная рыба содержит омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают комплексный эффект на мужской организм, уменьшают жжение в мышцах после упражнений, борются с плохим холестерином. Крестоцветная, брокколи, цветная и белокачанная капуста содержит витамин С, бета-каротин, калий, сульфарапан, который защищает от рака простаты. Соя. 25 грамм соевого продукта ежедневно защищает от плохого холестерина и рака предстательной железы. Ягоды содержат флавоноид антоцианин, который замедляет старение мозга. Красные овощи и фрукты ешьте болгарский перец, морковь, тыкву. Они заряжены витамином С, который уменьшает риск гиперплазии простаты. На этом все. На этом я завершаю. Будьте внимательны к себе, берегите себя. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.